Здравствуйте, зрители и гости нашего канала. Сегодня я хочу представить вашему вниманию очаровательную коллекцию под названием "Сказка". В эту коллекцию входят фигуры, которыми вы можете оформить различные праздники, или же, если вы планируете создать в своем саду уголок сказки, то вот в помощь наш хит интернет магазин. Здесь вы найдете все необходимые фигуры для создания таинственности бабы Яги. Это лидеры продаж прошлого года. По вашим многочисленным просьбам, мы сделали миниатюрную копию этой бабьи-еги. Ну, соответственно, она и стоит гораздо меньше, чем вот такая очаровательная бабья Чудесные люки, выполнены тоже в сказочном оформлении. Очаровательная модель кота из сказки Пушкина. Тот самый кот, который живет на волшебном дубе, на котором имеется золотая цепь. Это новинка этого года. Люк, с которым вы можете тоже э, обыграть сказку. Поставить Баб-Ягу, чудесный дом, который имеет все те нюансы, которые присущи настоящему домику. Даже сруб из дома прорисован с точностью. Окна, двери, крыша. Все повторяет в точности сказочные элементы. Один клик в интернете, и вы закроете все части, которые вам не нужны. Страшный, некрасивый люк, или же какую-то постройку в вашем саду, или же какой-то элемент сада, который нужно спрятать. Или, чтобы отвлечь внимание, пожалуйста, Баба вам в помощь. Большая или малая модель? Выбирайте на свое усмотрение. Ну, конечно же, очаровательные леши. Но какая же сказка без лешего? Это же просто невозможно. Настолько милое создание, он сидит на пне, и действительно, это настоящий леший с гнездом на голове. Ну, представьте, он -то точно сошел из сказки. Конечно же, сова. Ну, какая сказочная атмосфера из вот этой прекрасной птицы. Перья, глаза, клюв. Все точно создано, как у настоящего фильма, и он действительно является полным завершением всей сказочной композиции. Все эти фигуры можно купить по отдельности, а можно, как у меня здесь, все в совокупности. Пожалуйста, один клик, как я уже сказала, в интернет магазины и все эти прекрасные фигуры окажутся в вашем саду. Обращаю внимание всех, кто украшает город, оформляет парки, скверы, детские сады. Все эти фигуры будут очень смотреться органично на любой территории. Будь то это территория детского сада, или же это детские праздники, или же это парки, где находятся дети. Все фигуры прекрасно будут смотреться и, конечно же, будут великолепно себя вести на протяжении всего сезона. Выполнена они из стеклопластика, это современнейший материал. Покрытие, краски очень надежные. Ни одно атмосферное явление, ни погода, ни солнце, ни ветер не смоет эти чудесные окраску то есть фигурки останутся в таком же первозданном виде как и несколько лет назад когда вы их купили заходите к нам в интернет-магазин делайте покупки и конечно же оставайтесь с нами